Ну, вот и пришло время вернуться к теме Алана Вейка. Прекрасная игра, вышедшая 10 лет назад. Впрочем, о ней я уже подробно рассказал, если помните. Я упомянул также, что у игры есть продолжение. Вот о нем бы я сегодня хотел поговорить отдельно. Кроме того, так как в этой рубрике я не скован спойлерами, я хотел бы заодно рассказать о DLC к оригинальному Алану Вейку, ведь они заслуживают отдельного упоминания, настолько вот они хороши. Особенно на контрасте с американским кошмаром, которому очень мешает приставка «Американский». Впрочем, давайте по порядку. События оригинала закончились на довольно драматической и интригующей ноте. Алан понял, какую именно Томас Зейн допустил ошибку. Нельзя просто вернуть человека с того света, за это придется заплатить. Томас решил обойти это правило и тоже заплатил многим. Через Барбару вверх явилась тьма, и чтобы запечатать ее эту тьму, Зейн пожертвовал собой. Алан же исправил то, что начал Зейн. Тьма уничтожена. Точнее, ее воплощение. Само по себе это измерение никуда не исчезнет, но теперь оно в данном аспекте уже не опасно. Какое-то время уж точно. Однако в обмен на спасение жены Аллан оставляет себя внутри этой ловушки, то есть меняется с ней местами. Впрочем, сдаваться Алан не собирается. Дополнение начинается с того, что мы оказываемся в той же самой закусочной, что в начале игры. Но никто даже не пытается скрывать того, что этот мир – гротескная пародия на реальный. Алан сейчас внутри обители тьмы, порабощен ей. К великому его счастью, он там не один. Его находит Томас Зейн. И если в оригинальной кампании Томас был придуманным фантазмом самого Аллана, то в этот раз он настоящий, ведь он точно так же прозябает здесь уже долгое время. В связи с этим он знает, как тут выживать и готов помочь Аллану, только вот есть загвоздка – Мир не дает ему связаться с Зейном и постоянно меняется и искажается. По словам Зейна, сейчас никакая тьма им этим миром не управляет. Это сам Алан действует против себя же. Какая-то часть его сдалась и желает поскорее со всем этим покончить. Эта часть стала отдельной личностью по имени Мистер Скретч, который будет регулярно стараться уничтожить Вейка. То есть, по сути, Алан столкнулся с интересной проблемой. Он стал заместителем той самой старухи Барбары. Теперь он сам для себя рисует кошмары и сам же пытается в них не погибнуть. Довольно интересная ситуация, но еще интереснее то, как все подано. Я обожаю игры, где показаны зеркальные миры. Миры снов, миры иных планов, одни и те же места в разное время, в разном состоянии. Я прихожу в восторг, когда, следуя определенной идеи, знакомые нам локации меняют, оставляя узнаваемыми и в то же время делая их совсем иными. В Аланьо Вейке, в DLC, это сделано просто прекрасно. После забега по Брайтфолс вам наверняка запомнились почти все его закоулки. Так вот, встречайте эти самые закоулки, перемешанные в кошмарном винегрете. Изначально мир хоть как-то старается походить на реальный, но чем дальше уходит Вейк, тем больше его разум страдает, и мир теряет свои очертания реальности, превращаясь в гротескное подобие того, что Аллан некогда видел. Это выражается и в построении локации, и в принципе их соединения, то есть из дома ты легко можешь попасть в чистое поле, а оттуда снова в дом или на мост, то есть по мере прохождения логики построения уровня намеренно становится все меньше и меньше. Предметы превращаются в простые слова, происходящие в дурной сумбурный сон. И этот сумбурный сон прекрасен в своей хаотичности. Конечно, учитывая мое без привлечения обожание подобного стиля, я отношусь к этому предвзято, но я уверен, что и вы по достойству оцените этот колорит. В остальном же игра осталась прежней по своей механике. Амуницию теперь получаем из слов, которые приходится высвечивать на манер теней, как в конце оригинала. Персонажи перемешаны, их появление уже не несет никакого подтекста, ну или почти никакого. Они просто теневые фантомы, творение страдающего гони разума Вейка. А вот в атмосфере разница есть. Помимо уже описанного хаоса, свою роль играет еще и осознание того, что ты находишься во тьме. И даже свет здесь нереален. Здесь вообще ничто нереально, ты сам нереален, не больше, чем само это место. Довольно давящее чувство. В оригинале ты хотя бы понимал, что вокруг тебя жизнь, пусть ты сейчас здесь во тьме, но там на свету есть жизнь, здесь жизни нет. И лишь компания Томаса Зейна и еще одной твоей воплощенной фантазии не дают тебе совсем съехать в уныние безысходность. Несмотря на очень небольшую продолжительность обоих DLC, это, наверное, одни из лучших, точнее... Разумнее было бы их объединить, одно из лучших дополнений, в какие я играл, для одной из лучших игр из тех, в какие я играл. И пусть даже заканчиваются они не хэппи-эндом, все же они дают понять, что Алан однажды вернется». Увы, это самое однажды длится уже 10 лет. Сначала полноценную вторую часть делали, но вроде как получилось плохо. Потом вообще права оказались у Microsoft, и те решили не трогать серию. К 2020 году права снова у создателя игры, но сейчас они заняты другим проектом, который, кстати, тоже пересекается со вселенной Вейка. Впрочем, они не забыли про Алана и сами ждут его возвращения. А уж мы-то как ждем? Впрочем, я, наверное, сильно перепрыгнул аж на 10 лет сразу. В 2012 году какое-никакое продолжение серии таки вышло. И оно скорее никакое, чем какое. Называется оно Alan Wake American Nightmare. Американский блин кошмар. Я бы его назвал просто вот кошмаром фаната оригинала. Я не могу себе даже представить, что подтолкнул разработчиков на выпуск этой поделки. Возможно, деньги, как обычно. Ведь они как-то признавались, что продажи оригинала на старте были низкими. Хочу сказать вот что. Сейчас очень модно ругать людей за то, что они смеют высказывать свое мнение в целом. Это я про себя в том числе. Для этого используются все инструменты, и если, например, в ролике используется тезис о том, что «ждали-то игроки одного, а получили другое», то вход идет полюбившаяся конструкция, мол, никто вам ничего не должен, и если разработчики не оправдали твои ожидания, то это твои проблемы. Ну, в таком случае, если вам не нравится подобная аргументация и основаны на ней отзывы, это ваши проблемы. Не нужно апеллировать каким-то там мифическим объективным критериям оценки. Никто не может быть объективен и не будет до тех пор, пока критерии объективной оценки видеоигр не станут как сантиметры или килограммы, точными и цифровыми. А между тем множество игроков действительно не оценило тотальную смену стилистики игры. Это уже с главного меню видно, какие-то таблицы результатов, аркадная игра... Какие еще таблицы? Вы что, хотите сказать, что превратили прекрасный хоррор в аркаду? Да, действительно превратили. Вот ты входишь в игру и видишь толпу одержимых, и тебе тут же говорят, слышь, ты это... Не сражайся, беги, дядь Мить. Бежать? Ну ладно, ты реально бежишь, видишь свет и понимаешь, ага, сохраниться можно, но только ты в него забежал, он через секунду гаснет. Потому что, по мнению разработчиков, безопасных мест здесь почти быть не должно. Это ж аркада, всегда движение. И вот так во всем. Стоит ли говорить, что атмосфера хоррора улетучивается при этом без следа? Вы сейчас удивитесь, но это чуть ли не единственный минус игры. Остальные, практически все, только плюсы. Разве что продолжительность смехотворная, но тут опять же бабка надвое сказала, учитывая качество проекта, это может даже и к лучшему. Давайте сразу перечислю плюсы. Во-первых, это мать вашу продолжение Алана of Wake. То есть, несмотря на то, что геймплей стал совершенно непривлекательным, в сценарном плане практически все замечательно. Ну, разумеется, с поправкой на аркаду опять же. От этого вдвойне обидно игре явно тесно в этой жалкой аркаде, и это прям видно. Притом, сценарий подается несколько иначе, как уже сказал. Как вы помните, в конце DLC оригинала Алан хоть и взял себя в руки, но все же остался в темной обители. Теперь он активно пытается выбраться наружу уже вот два года. Беда в том, что и Мистер Скретч, его безумное альтер-эго, тоже окончательно обрело самосознание и хочет тоже выбраться в мир Вейка методом захвата контроля над ним самим, над его телом. Как видите, основную идею, идею «Твой худший враг, ты сам» бережно перенесли и в эту игру, что несомненно радует. Скретч хочет выбраться, чтобы разрушить жизнь Алана до основания. Правда, пока что ни у того, ни у другого это не получается. Да и я не уверен, что Алан не понимает, что имея за спиной такого врага, как Скретч, можно вообще выбираться в реальный мир. Поэтому Алан написал еще один рассказ главным действующим героем, которого сделал самого себя. Ну, как и в оригинале. А антагонистом по своей воле или по воле Скретча стал Скретч. То есть таким образом Вейк создал полигон, на котором можно безопасно для основного мира, реального мира, разобраться со Скретчем. Иными словами, все баталии происходят в вымышленном мире, а именно в одной из серий самого Night Springs, что характерно, игра стиризована под него дикторский голос, соответствующей стилистике типа Алан выпустил на волю своего худшего врага. Сможет ли он справиться с ним in the Night Springs? То есть все выдержано именно вот в этом духе, в духе старых сериалов. Это неплохо, несмотря даже на то, что атмосфера ужаса улетучилась. Она улетучилась в основном именно из-за смены темпа игры. Да и потом, с одной стороны ты ходишь, общаешься с персонажами, к примеру. Ну а потом их, скажем, убивают, и ты... А Что ты? Тебе не пофиг ли вообще? Как можно сопереживать им, зная, что их специально придумал тот, кто стоит перед тобой? А зная принцип действия всего этого процесса, становится еще и забавно. Помните суть происходящего в оригинале? Алан вписал себя в события как персонажа, а всех противников и случайные жертвы он точно так же придумал самолично, чтобы все походило на реальность. Триллер выдержан в определенном стиле и нельзя просто было написать «Алан всех хобила и победил!» е -е -е Нужно было, чтобы все было правдоподобно, каждая мелочь, чтобы написанная реальность стала явью. То есть по факту в American Nightmare Алан просто пытается, так сказать, пером и чернилами извести фантазма тьмы, которого отчасти сам и породил. Алан для мира этой части игры как бог, или как почти бог. Никто или же ничто не погибнет без его допущения. И, зная это, сопереживание и сочувствие ситуации пропадает напрочь. Наверное, стоит признать, что этот момент, хотя сценарно подкреплен изящно, все же является самым слабым для атмосферы игры. Но, кажется, я хотел рассказать о плюсах, да? Продолжу сценарий. Раскрыт скретч. Раскрыта технология переписи реальности. Раскрыты Раскрыты интересно. Мы все так же находим разбросанные рукописи, да, с той же целью. В них все это можно подробно прочитать. Записи даже озвучены Вейком. Кроме того, мы хоть и в выдуманном мире, такая получается картинка в картинке, да, но все же по радио мы слышим будни реального, в кавычках, мира. То есть уже в начале игры можно услышать что-то типа «Элдер Год снова в строю», а Барри стал их продюсером. И о Вэйке говорить не хочет. Думаю, в глубине души он верит, что Алан вернется однажды. Услышим и про Элис, иногда мне даже казалось, что мы слышим передачи из иного реального мира. Но, вы это не так. Все это написано Аланом Вейком в «Обителе тьмы». Выходит, Алан придумал уже второго по счету «Фантома Барри». Забавно, да? Хотя, если так подумать, ты два года в плену в обители тьмы натерпелся кошмаров и сюрреализма на всю оставшуюся жизнь. Не видел ни одной живой души, только их гротескные подобия, И теперь даже рад послушать вымыслы о вымышленных тобой копиях твоих близких. Жуткое дело, честно признаться. Неудивительно, что Алан Вейк так словоохотлив здесь. Хоть сам с собой поговорит. Ну и вот, а через телевизор теперь с нами беседует Scratch, и там его играет актер Илка от плясовой корчи себя Джокера. Получается хорошо, и недостойно, если честно, прям вот такой игры. К слову, очень хорошо обрисовано происхождение Скретча. То есть, это то, о чем я говорил, когда речь заходила о знаменитых людях. Иные представляют их по-своему, и те, кто ненавидит их, приписывают им все самое худшее, что только могут придумать, или найти в себе. И вот эта вот субстанция, надуманного негатива, оживленная темной обителью, и есть Скретч. Толково. Кроме того, авторы, как я упомянул в прошлом обзоре, интересно объяснили однообразие врагов в оригинале. Все-таки Барбара была посредственной в плане фантазии, поэтому не смогла извести Томаса Зейна. Зато вот Алан Вейк как писатель на недостаток фантазии не жалуется. Следовательно, его альтер-эго тоже. Он действует хитрее и изящнее. Он знает, на какие больные мозоли давить Алану. Мы это видели в DLC, когда он постоянно придумывал ситуации, которых не было в реальной жизни, или давил на чувство вины Вейка. Тут он местами продолжает эту игру. К тому же, раз теперь он занял место Барбары и управляет одержимыми, то и одержимые стали разнообразнее. Какие-то враги, например, от света не страдают, а наоборот множатся. Появились неатропоморфные враги, пауки, гранадеры кидают гранаты тьмы, полтергейст оживляет предметы. Это действительно интересно. Из геймплейных плюсов, первое, что бросается в глаза – Алан теперь долго бегает, причем даже очень. И это хорошо. Что-то разработчики из крайности в крайность бросаются. Он у них то 10-метровку еле пробегает, то 100-метровку дает, не крякнув. Но второй вариант мне, безусловно, нравится больше. Видимо, Алан немножечко так щитерил и накинул своему персонажу плюс 10 выносливости. Хотя я соврал, в глаза мне бросилось первым не это, а то, что фонарь теперь вредит только если сконцентрировать свет. Просто навести его на врага уже недостаточно. С чего бы вдруг это совершенно нелогично. Впрочем, чего уж там. И так понятно, что все в угоду аркадного геймплея. Зато оружия стало больше, да, пистолеты, УЗИ, гвоздометы, винтовка и некоторые другие виды вооружения. Их можно добыть так же, как и раньше, или в ящиках с оружием, открываемых за найденные страницы рукописи. Озвучены новые стволы красочно и после трех пушек оригинала, как у слада для ушей, глаз и рук. Кроме того, несмотря на то, что вместе с чувством тягущей атмосферы пропало и чувство безопасного пристанища, все же в игре появились персонажи, с которыми можно говорить. И не просто говорить, а реально трепаться по 5 минут. В оригинале этого немножечко не хватало, хотя там таким образом старались сохранить динамику. А тут талант мало того, что сладострастно болтает, так еще и не скрывает такие вещи, как то, что он в ином мире, что тот мужик это его теневой двойник, что тут ходят не просто алкаши, а одержимые. Ну и все в таком духе. А правильно, что стесняться-то в собственном рассказе. Вот... Видели сколько плюсов? Без дураков немало. На полноценную вторую часть не тянет, но на крепкой DLC очень даже. Создателям всего-то и нужно было оставить атмосферу и стиль игры прежними, и получилось бы отличное продолжение. Но нет, вот вожжаем под хвост попало сделали блин аркаду в итоге Алан Вейк бегает в клетчатой рубашке по ферме захваченной тьмой и стреляет из гвоздомета по бесконечным врагам местность теперь открытая, крошечная открытая местность в центре их облокации квесты теперь в стиле пойди на тот конец карты, забери Икс, убей врага пойди на этот конец карты, забери Игоряк убей врага ну и зачем, спрашивается, зачем чинить несломанное? Ну, починили, молодцы, играть теперь неинтересно. Когда-то в 2012 году, сразу после прохождения оригинала, я радостно кинулся проходить американский кошмар и забросил через 2 часа игры, настолько вот он был скучный. Спустя 8 лет я снова прошел оригинал с запоем, снова запустил кошмар, и он все еще кошмарен, граждане. просто писец. Игра до отвращения скучная. Клянусь, мне очень-очень редко хочется плюнуть на прохождение вот настолько. Даже желание узнать, а что там было дальше, не удерживает. И честно, я через не хочу, через блевотики проходил эту игру для вас. И не прошел. Я не могу, пожалуйста, хватит. Даже ради контента, даже если бы мне заплатили, я не могу в это играть. Ежик старался, он жрал кактус, он не смог, он подавился. Простите, ежика. Ведь в отличие от оригинала, бросавшего вызов даже на нормальной сложности, Найтмер бросает только какие-то объедки с барского стола. Игра до жути легкая. И не потому, что я играл на минимальной сложности, чтобы побыстрее пробежать эту хрень. Нет. Ситуации. То есть в оригинале часто были ситуации, когда было действительно запарно двигаться дальше. Некоторые из них были кривыми, да. Но, но тем не менее не хотя бы были, а тут просто пустота. Враги предсказуемы. Я уже говорил, дойди до точки, возьми предмет, враги выбегут. Убей, вернись, по дороге еще одна-две засады максимум. Ты даже видишь, где эти засады будут. И ты бежишь и думаешь, ну может хоть сейчас случится что-нибудь неординарное. Нет, не случится. И вот так тут ты бегаешь по этим крошечным картам, которые сюжетно меняются со скоростью свиста. Потом еще и повторяются, ибо тут есть путешествие во времени. Да, вы как думали, общий сценарий тут не заморачивается логичностью событий, компенсируя логичность маразматичностью. Первое, что нам надо будет сделать по прибытию, это уронить спутник на вышку, чтобы потренироваться в переписи реальности. Очень располагает к серьезной игре, да так вот, карты маленькие, исследовать их неинтересно, разве что действительно интересно находить рукописи. Благо они обозначаются на миникарте в случае чего. Правда, теперь стринги, как говорится, лопнули. Постоянно ошибки стрингсов, это косяк перевода. Вот мало мне было того, что игра при запуске убивает языковую раскладку. Теперь еще и эта хрень. Подкреплено все это такой же сменившейся листику музыкой. Стало ли она хуже? М, трудно сказать. Честно, настолько скучный геймплей даже хорошей музыкой не вывести. Но она, наверное, и не пытается. Оригинальный саундтрек брал колоритом, размахом, драматичными мелодиями, а в темноте играл шикарный амбиент. Здесь же играет что-то непонятное ненавязчивое. невзрачное. Может, музыка тут и неплохая, но на нее просто не обращаешь внимания. В общем-то, больше об игре сказать нечего. Подводя итог, могу лишь добавить, что игра не смело пытается выглядеть по-новому, все еще цепляясь за старые образы. Вы уж либо трусы снимите, либо крестик наденьте. Хотите сделать аркаду плюньте на вейк и делайте. Впрочем, я лет на 8 опоздал с советами, у студии уже вышло немало интересных проектов во вселенной Вейка. Вот буквально на днях к игре Control вышло дополнение, где Алан фигурирует. Надеюсь, хоть там не облажались. Вот лучше в него поиграйте. Или в оригинальную игру. А в American Nightmare не надо. Даже на ютубе не смотрите прохождение, не пытайтесь, вы не сможете. У вас не получится, вы слишком слабы для этого. Даже Ктулху уснул при попытке пройти эту игру. Одним словом, посредственность. И это печально. А, впрочем, что печальница-то? Благо Алана Вейка не похоронили и не скатили в говно. Не каждая франшиза может сегодня этим похвастаться. Так что поднимем бокалы Мацета за Алана Вейка. До встречи. И простите, ёжик, он правда старался.